Вот если бы в жизни быть твоей душой, При встрече говорить, ты ясный сокол мой, Увидеть путь судьбы в твоих глазах, Уверенность во всех твоих делах И раствориться в этом взгляде всей, Поняв всю суть, зачем стала твоей? Не бабой кухонной, а именно душой, Ради которой ты б на подвиг шел, И вспоминая мой влюбленный взгляд, знал, Одолеешь все, ведь нет пути назад, как душу подвести, а дома ждет душа, Уверена в тебе, в твой верный твердый шаг, Соколик мой, мой суженный, мой лей, Пусть боги берегут тебя, вернись к душе моей, Я припаду к ногам твоим, родной, Не поскуплюсь красой, чтобы быть твоей душой, Уверена, не сломит страх тебя в любом бою, Не сможешь ты предать вовек души и жизнь свою, вот если бы смотреть на мир на предками глазами, тогда бы рядом Сокол был. Ну все больше, зая.